Но есть в мире два основных спора, вида споров. Это порицаемый и желаемый. Вот, смотрите, один из видов споров, такой порицаемый, вы знаете, этот спор для утверждение личного мнения. Когда мы хотим утвердить личное мнение свое, что мы говорим, как правило? Подумайте, начинаем спорить и отстаивать свое мнение. Что мы говорим? Я права, конечно, безусловно. Я считаю, я уверен, нет. Это вы очень, знаете, такая тактичная аудитория, когда, да, послушай меня, я права, я уверен, я так думаю, мое мнение только правильно. На самом деле очень часто такие споры, знаете, переходят по принципу «я тебе сказал», да, «я отвечаю тебе нет», «а я тебе говорю», да? «а ты кто такой», «а ты здесь не стоял» и так далее. То есть вот этот спор, он порицаемый спор, он нежелаемый. То есть в таком споре вокруг своей правоты лучше унять обе стороны, потому что в приступе такого высокомерия слепого, слепого можно разнести весь мир полностью. То есть ссора может перейти, спор может перейти, перейти в ссору, а ссора может перейти в конфликт. Но есть другой спор, спора, желаемый, и в нем главное не выяснение личной правоты, а вот именно поиск истины, о чем мы с тобой писали. Вот такой спор не только имеет место, но и обязан существовать. И вот такой спор у нас называют спор во имя небес. Но у такого спора есть дополнительные требования, это не просто. Какой же спор является спором во имя небес? Спор, где с одной стороны спорящими движет исключительно желание постижения истины, и никакое другое желание, то есть ни почести, ни привзятости, никакого внешнего влияния, ни личного интереса и выгоды. Ничего это не примешено к спору. А с другой стороны, они убеждены, что истина существует, и эта истина исходит от Бога, то есть небес, да? и цель спорящихся мудрецов точно выяснить, в чем она. Поэтому и говорит Раби Авадия, так комментирует Мишну: спор во имя небес это спор, в котором суть и конечная цель прийти к истине, а который не во имя небес это спор, причина которого жажда утверждения своего мнения и дух противоречия. И давайте мы с вами посмотрим на тексты Торы. Скажите, пожалуйста, когда вообще появился самый первый спор? Вот если мы читаем тексты Торы, между кем был спор? Вспомните, самый первый спор, который пришел к конфликту. Между Адамом, между Адамом и Кем. Да, Адам и Хава. Можно, если есть плод. Адам спорил с Богом, да, между Богом и Змеем. Спор, который перешел в конфликт, и мы знаем, чем закончился этот конфликт. Дальше мы смотрим следующую историю, вот тут написали между Каином и Авелем. И вот этот спор между Каином и Авелем, он очень необычный такой спор, потому что вообще, если мы читаем текстуры, мы совершенно нигде не встречаем, что они спорили, если чисто читать текстуры. В тексте прямо не говорится, что они спорили. Там говорят, что восстал, не понравилось там Богу приношение одного брата, другого понравилось, восстал Каин Авеле и убил его. Но у нас, знаете, есть всегда для этого медраши, которые очень четко дают нам понимание того, что же происходило. И вот медраш говорит о том и сказал Каин Эвилю, брату своему. И было, когда они были в споре, поле. О чем они спорили? Сказали: давай разделим мир. Один взял землю, другой взял имущество. Один сказал: земля, на которой ты стоишь, моя. Другой сказал: то, что на тебе надето, мое, оно. Один сказал «сними», другой сказал «взлети». И потому восстал Каин на брата своего Авеля и убил его. Вот как думаете, какой то вид спора, порицаемый или желаемый вот был? То, что я сейчас прочитала. Ну, понятно, это как бы я задала несколько такой риторический вопрос, потому что тут всем понятно, что спор порицаемый, потому что здесь они отстаивали что? Свое личное мнение. И э, спорили по с, э, тем моментам, которые именно шла, шла речь об отстаивании своего личного мнения. То есть этот спор нежелаемый. То есть они не выясняли истину. И этот спор привел, мы знаем, к тому, что первое в истории убийство, то есть брат убил брата. Скажите, пожалуйста, а можно ли было как-нибудь сделать так, чтобы этот спор был спором во имя небес? Мог бы ли он перейти в спор во имя небес? Можно поднять руку, если кто-то хочет, и сказать, включить видео, камеру, или написать. Ну, хотелось бы послушать ваше мнение. Мог ли этот порицаемый спор все таки перейти в желаемый, тогда бы не закончился братоубийством? Так, Наталья пишет из Бердянска, что мог бы, а почему? Девочки, можно поднять руку, и тогда вам дадут доступ к камеру, микрофону. Не стесняйтесь, высказывайте свое мнение. Мы все учимся на этом вебинаре. Конечно, у нас всегда есть два э, выхода. То есть, естественно, если бы э, говорить о том, кто виноват в этом споре, Каин или Авель, обвиняют всегда Каина, потому что он убил Авеля. Но в самом деле, наверное, Авель мог по-другому себя повести. Мы видим, то, что я вам зачитала вот этот э, мидраж, он говорит -то о том, что Авель тоже спорил. И в конечном счете в спор что? Они не нашли, да, если бы они не нашли никакую золотую серединку, которая есть, то, наверное, по-другому был бы совершенно спор, по-другому закончилась бы эта история. Но мы получили то, что мы получили. А теперь вернемся к тексту недельной главы, который мы читаем на этой неделе. На этой неделе мы читаем текст недельной главы «Лех-Леха», там, где Бог повелевает Аврааму. «Иди из земли твоей, из родины твоей, из дома отца твоего в землю, которому я тебе покажу». Именно там, говорит Всевышний, он сделается великим народом. И вот Авраам, его жена Сарай вместе с его племянником Лотом отправляются в землю к Наану, где Авраам возводит жертвенник Всевышнему и продолжает распространять среди людей знания о едином Боге. Но разразившийся голод вынуждает Авраама отправиться в Египет, где он, как мы помним, он и Сарай называют себя братом и сестрой, благодаря чему Авраам избегает гибели, но прекрасную Сарай забирают во дворец фараона. Кара, которая посланная была свыше, не позволяет фараону притронуться к сараю и вынуждает его возвратить, ее возвратить Аврааму. И в качестве компенсации одарить его золотом, серебром и стадами, различными стадами. Что было дальше? Вот теперь я предлагаю вам внимательно посмотреть ролик и послушать ролик. Пожалуйста, Лена, ты включишь или мне включить? Авраам и Лот. Авраам и Лот. Авраам и все, кто были с ним, шли по ханаанской земле, которую указал им Господь, пока не пришли в окрестность Вифиля и остановились там. Авраам был очень богатым. У него было золото, серебро и множество скота. У его племянника, Лота, тоже было много шатров, мелкого и крупного скота. Через некоторое время им стало тесно жить вместе, так как у обоих было много имущества. Вскоре начался спор между их пастухами. Тогда Авраам сказал Лоту, «Да не будет раздора между мною и тобою, между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники». Не вся ли земля пред тобою? Отделись же от меня. Если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево. Лот стал осматривать землю вокруг. Он заметил, что окрестность Иорданская очень плодородна и хорошо орошается водою. Избрав себе это место, он отделился от Авраама и раскинул шатры свои до города Содома. Жители этого города были очень злыми и грешными пред Господом. Но Лот прелестился прекрасными нивами и злачными пажитями для своего скота и стал жить в обществе нечестивых людей. За это его постигли многие бедствия. При выборе места жительства он не советовался с Богом, как это следует всегда делать, но по своей воле избрал Содом. Авраам же поселился у Дубравы Мамры. И построю там жертвенник Господу. Все посмотрели да? ролик. И скажите, пожалуйста, какая ключевая фраза в этом тексте, как вы думаете? Не посоветовался, считают. Не посоветовался с Богом. Угу. Что еще? Какие еще мнения есть? Угу. Девочки, высказывайте смелее свое мнение. Ключевая фраза не будем спорить, а еще. Уже теплее, построил жертвенник. Угу. Еще. Но на самом деле очень трудно действительно выделить здесь ключевую фразу, потому что здесь вот такой текст, который говорит очень о многом. То есть маленький текст, но на самом деле говорит столько вот о таком о многом, что выбор, который сделал Лот, это был его выбор. Почему он сделал, сейчас мы с вами об этом поговорим. Итак, ключевая фраза в этом тексте. «И был спор между пастухами скота Авраама». И пастухами лота. То есть мы с вами говорим о споре. Да? Кажется, такая незначительная вещь, такая незначительная фраза, которая не привлекла ваше внимание. И был спор между пастухами скота Авраама и пастухами лота. Какова объективная причина была этого спора? это нехватка пастбищ Но Тора не только это говорит нам, она говорит следующее: И не хватало им земли, чтобы жить вместе ибо имущество их было велико». Дальше Тора продолжает. «И они не могли жить вместе». То есть предложение «и они не могли жить вместе» Тора отделяет. Это уже совсем другое. Ну, вспомним, как Авраам вместе с Лотом, когда они приходили, пришли, когда был голод, они пришли в землю, то есть, понятно, был голод, нищета, они были нищие. Да? И пока Лот был нищим, он шел следом за Авраамом. А теперь Авраам и Лот стали богаты, потому что фараон наделил богатством не только Авраама, но, естественно, и Лота. И вот между ними возникли напряженные отношения. Мы видим, что возник на первый взгляд материальный спор. Но материальные вот такие трудности и споры, они разрешимы при условии, что между людьми хорошие отношения. Но между Авраамом и Лотом не было хороших отношений. И Тора нам об этом говорит: не могли жить вместе. То есть это уже не объективная сложность, то есть объективная сложность – это нехватка пастбищ, а субъективная сложность – это то, что не могли жить вместе. И вот вернемся к стиху, и был спор. Начало стиха понятно, да? Произошел спор, как мы говорили. Вот я первый начал, тебя здесь не было, ты здесь не стоял и так далее. Что пишет нам по этому поводу Раши? Он пишет, что пастухи Лота, они были нечестные, и они пошли скот на других полях. И они говорили так, мы пришли в эту землю, Бог обещал страну Аврааму, а у Авраама нет детей, Лот единственный наследник, поэтому мы берем по праву то, что нам принадлежит. То есть они пользовались этим и пошли свои стада везде, на всех пастущих, которых и так было немного. А пастухи Авраама говорили, что так нельзя. Скажите, вот этот спор между ними – кто из них был прав, как вы думаете? Испорли это во имя небес? Кто был прав? Пастухи Лота или пастухи Авраама? Спор не во имя небес, пастухи Авраама. Ну, мы понимаем, что спор не во имя небес, потому что в этом споре, по сути дела, истину не искали. Да? Естественно, пастухи Авраама были правы в том, что да. они понимали, что нельзя пасти скот на чужих землях. Смотрите, в лагере назревало разделение. То есть единственная в мире, так скажем, община верующих, единого бога, одного бога, была на грани разделения. Одни пастухи поддерживали Лота, а другие – Авраама. Раммам говорит, поскольку земля была населена другими, то есть мы читаем, в этом тексте еще сказано о том, что Кеноэль и Перезеи жили тогда в стране, этот спор представлял большую опасность поскольку Авраам и Лот были пришельцами в этой стране. Когда они были бедными, никто не обращал на это внимания. А теперь местные жители так стеснены в пастбищах, пастбище так мало, а здесь еще эти двое. Когда они были вместе, то местные жители ничего не могли сделать. Но если использовать ссору, а это был уже спор, переходящий в ссору, то можно поодиночке победить. Авраам приближает людей к Торе, он учит их уму, разуму, и он требует от человека соответствующего морального поведения. И поэтому он не мог допустить, чтобы его пастухи пасли стада на чужих пастбищах. А так как Авраам и Лот похожи внешне, то окружающие могли бы подумать, что это стада Авраама, а не Лота, пасутся на чужих пастбищах. И в таком случае местные люди решат, что Авраам двуличен, что, естественно, не так. Поэтому Авраам принимает решение – когда он говорит и сказала Врамлуту, «Пусть не будет ссоры между мной и тобой, между моими пастухами и твоими пастухами, потому что мы братья». Смотрите, здесь речь идет уже не о споре, а идет речь уже о ссоре. То есть мы с вами говорили, что начинается сначала спор, люди спорят между собой, и очень быстро, если человек не выясняет какую-то истину, а цепляет свое личное мнение, пытается стоять свое личное мнение, показать свою значимость, несмотря ни на что, этот спор перерастает в ссору уже. А ссора дальше может разгореться в конфликт. И вот здесь уже идет речь не о споре, здесь идет речь непосредственно уже о ссоре. То есть Авраам говорит, что уже ссора, не нужна ссора. Давайте, чтобы не было между собой и мной ссоры не было, между пастухами твоими и моими. И что он предлагает, какой выход предлагает Лоту? Он говорит... «Вся земля перед тобой, отделись же от меня, если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево». Смотрите, в данном контексте мы видим, что Авраам никого не осуждает. Он не выясняет даже, по чьей вине начался спор, и он даже не интересуется тем, кто в этом споре одержит победу. Он видит проблему и предлагает ее решение. Вот это разделение не основывалось ни на честности, ни на справедливости. Авраам пошел на уступки. Как мы обычно, когда вызревает конфликт, как мы обычно называем вот этот способ решения конфликта? Как вы думаете? Когда он идет на уступки. Что всем было хорошо. Какие мнения есть? Компромисс, конечно, компромисс. авраам идет на компромисс, он понимает, что э, нужно что-то э, делать, то есть не выясняет, потому что выясняет бессмысленно и бесполезно, это приведет дальше к ссоре, ссора уже назревает. Он идет на компромисс и предлагает Лоту при этом выбрать лучшую, большую землю. Смотрите, вроде бы Авраам был первым, он мог бы выбрать сам себе, то, что он хотел, а Лоту оставить другое, но он решил уступить. Что происходит дальше? «И осмотрелся Лот и увидел всю окрестность, что вся она наполнена водой, и дальше наполнена водой до истребления Господом с Дома Амора она была как сад Божий, как земля египетская, и выбрал себе Лот всю окрестность Иордена. Смотрите, что здесь происходит. Мы видим из текста, что Бог ранее благословил Лота, иначе бы он не Авраам не взял бы его с собой. И сделал Лота состоятельным человеком. Мы знаем, что все наше богатство не от фараона, а от Бога. У него есть все, и благословение, и положение. Недоставало только свободы. То есть конфликт между пастухами и Авра... Авраама и Лота был свидетельством того, что Лот хотел жить отдельно. Иначе он мог легко прекратить вот эти споры и беспорядки. Лот хотел независимость от своего дяди. Авраам был человеком тактичным, и предложил племяннику выбрать землю, на которой тот хотел жить. И вот по обычаю старшинства Лот должен был предложить выбор Аврааму, но он этого не сделал. И не потому, что не понимал, а потому, что не хотел упустить свой шанс. То есть коммерческие интересы для него стали выше семейных уз. И вот это было началом его конца. Не сказано, что он молился или советовался с Авраамом, когда принимал свое первое серьезное решение. Его выбор был основан на том, что видели глаза. А что видели глаза? Он обращал внимание на внешнюю привлекательность Садонской земли и совершенно не замечал скрытую в ней опасность. То есть, смотрите, там говорится конкретно, что земля была похожа на землю египетскую. А что такое египетская земля? Египетская земля, по сути дела, это разврат. И она, эта земля его привлекала. То есть ему не хотелось жить так, как жил Авраам, и поэтому в Торе сказано, и не могли они жить вместе. Плод выбрал там, где им хочется жить. Земля была плодовитой, и плодородна, и он захотел уйти от Бога. То есть в этом была причина, что он ушел от Авраама. То есть его манили те места, где можно было, так скажем, погулять и оторваться, в то время какого у Враама себя нужно было во всем ограничивать, то есть того нельзя, этого нельзя, вы знаете, как у нашей еврейской традиции, нельзя того, другого и третьего. Конечно, в будущем это приведет Лота к серьезным последствиям, потому что в следующей главе мы читаем о войне, по окончании которой Лот вместе с другими людьми попадает в плен. И вот узнав об этом, Авраам тут же собирает помощь, преследует захватчиков, освобождает Лота и остальных пленных, возвращает их домой и отказывается от даров победы, которые ему предложил царь с дома. А лот теряет полностью все свое имущество. Вот смотрите, эта история необычна тем, что в ней Авраам пристает не в привычном для нас образе лидера такого лидера, который умеет разрешать какие-то.. Конфликты, лидера, который пускай идет на компромисс, хотя это компромисс, наверное, не всегда удачный, но тем не менее он не делает так, чтобы спор стал спором не во имя небес. И вот смысл его поступка лучше всего раскрывается в контексте истории Каина. Когда мы помним Каин и Авель, когда Авель, Каин убил Авеля, то Бог спрашивает, задает ему вопрос, где брат твой? И Каин отвечает, разве я сторож брату моему? Так вот, Авраам доказывает, что он сторож брата своего в данной ситуации. То есть он понимает мгновенно всю природу моральной ответственности. И несмотря на то, что Лот сам решил жить в таком окружении, которое и приняло в себя все риски, Авраам не стал ему говорить, что Лот ответственен за свою безопасность. Он ему помогает в данной ситуации. И сейчас мы с вами непосредственно перейдем к названию нашего проекта «Спор во имя небес». Я думаю, вам понятно, что такое «Спор во имя небес» уже сейчас. Наш проект называется «Спор во имя небес», потому что мы с вами в нашем проекте будем обучаться на еврейских текстах, как превратить любой спор в «Спор во имя небес», как спор может не перерасти в ссору, чтобы ссора не переросла в конфликт. И если это произошло, какие все-таки выходы есть из данной ситуации? То есть как на еврейских текстах используют современные наши, наверное, ситуации, современные наши случаи, потому что Тора – это книга жизни, мы говорим. Если хочешь что-то решить, если хочешь узнать, получить какой-то совет, просто посмотри в Тору, почитай в Тору, в Торе и в Торе все это было, только надо внимательно все это прочитать. То есть мы попробуем с вами узнать, что такое спор во имя небес в проекте, что такое спор во, время, во имя истины. Ну, вот здесь возникает интересный даже вопрос, да. В трактате «Эрувим» сказано, что три года спорили ученики Шамаи и ученики Гилеля. И в конечном счете раздался голос свыше. И это, и это слова живого бога. То есть оказывается, возможно, что и то, и другое мнение истина. Есть, знаете, такой... Анекдот, когда к одному равину пришла два человека, и один, они спорили между собой, и один равин выслушал одного и сказал, ты прав, он выслушал второго и сказал, ты прав. Когда они ушли, его жена удивли, очень удивилась и сказала, почему ты сказал им обоим, что они правы. Он повернулся к ней и сказал, и ты права точно так же. То есть вот здесь от нас требуется понять, как это может быть, чтобы та и другая сторона были правы. Разве истина не одна? Но прежде чем мы с вами обсудим этот вопрос, давайте мы с вами сейчас... Я предлагаю вам рассмотреть картинку. Вот, откройте... Так вот, сейчас откроем картинку. Обратите, посмотрите внимательно, кто на этой картинке изображен. Первое, что придет в голову, пожалуйста, пишите. Кто изображен на картинке? Девочки, быстрее сильно не думайте. Ну, Аня, смотри, как смотрите, а ты посмотри и скажи, кто изображен. Ага, утка-зай есть ответ, утка-заяц. Ну вот смотрите, если бы. Как нет картинки? У кого-то есть картинка, у кого-то нет, да? Посмотрите там, где документы. Угу, появилась. Какие у нас разные мнения, да? Кто-то говорит заяц, кто-то говорит утка, вот кто-то говорит был заяц, вот сейчас эта утка появилась, кто-то говорит утка заяц и так далее. То есть, если мы с вами бы сидели вместе, наверное, в одной комнате, посмотрели на эту картинку, а может быть даже на другую, то я задала вам такой вопрос, то одним сказал бы утка, другой сказал бы заяц. И если я задам вам вопрос, объясните, почему это утка, а почему это заяц? Вот давайте, кто видит зайца, объясните, почему это заяц? А кто видит утку, объясните, почему это утка? Никто не хочет руку поднять? Аргументируйте. Угу. Отлично, смотрите, что между нами сейчас происходит? Сейчас происходит спор, согласны? Потому что вы не только называете, что это утка, кто-то говорит заяц, вы еще аргументируете. Голова, хвостик, крыло, глаз утки. Кто-то говорит, уши, уши, потому что заяц. Кто-то говорит, утка маленькая с клювом. Кто-то говорит, у зайца нет носа. То есть мы сейчас с вами спорим. Спорим, потому что мы хотим выяснить истину, потому что на этой картинке, кто-то видит э, утку, а кто-то видит зайца. И вопрос, кто из прав из вас? Все правы, да? Смотрите, действительно, э, реальность нашего мира, многогранна, да? И порой вот один может ухватиться за одну сторону понимания, а другой за другую. Но между этим нет никаких противоречий. То есть между вами может разразиться спор, это заяц или утка. И каждый будет полагать, что оппонент ошибается на все сто процентов. Но на самом деле вы видите одну и ту же картинку, но по-разному. Поэтому и это верно, и это верно. Так вот, когда Маше поднялся на гору Синай получить Тору, ему раскрыли секрет мудрости понимания этого мира. Там ему показали, как у каждой составляющей реальности, кроме тех, которые явно определены и установлены Богом, есть 49 возможных сторон, чтобы ее запретить и, соответственно, 49 сторон, чтобы разрешить. То есть реальность мира неоднозначна в зависимости от условий рассмотрения. И когда разгорается спор между мудрецами, то он находится не в обсуждении истинных утверждений, а в том, насколько каждая из них приемлема в рассматриваемых границах и в конкретных условиях места и времени. Это спор мудрецов, где оба мнения истинны. Известны слова мудрецов Перкея вот всякий спор во имя истины не останется, а не во имя истины. Давайте так привычно наши люди, потому что трактат читается по меньшей мере раз в году, что мы даже не задумываемся, а что, собственно, означают слова останется, не останется. Ясно, что это высказывание хвалит искренний бескорыстный спор и осуждает политические дрязги. И все же, как точнее перевести слова Мудрецов? Как вы думаете, почему спор во имя истины останется, а спор не во имя истины не останется? Давайте поразмышляем. Ой, надо же, Юля Юля кенгуру даже увидела, только что я посмотрела, прочитала. Появилась третья сторона да, в споре. Итак, девочки, еще раз вопрос. Почему спор во имя истины останется, а спор во время во имя не во имя истины не останется? Угу. А, спасибо, Галя, действительно. Наверное, потому что спор во имя истины, он угоден Богу. А Богу, вот как вы пишете, угоден тот спор, который не ведет к разрушению. А спор во имя истины, он и не ведет к разрушению. Потому что поэтому и говорят, что спор во имя истины останется, во имя небес, а спор не во имя небес, он не останется. И вот обратимся к комментарию. Араби Авадия, который пишет о том, что всякий спор во имя истины останется, то есть люди, которые ведущие его, не будут потеряны для еврейства, не погибнут. Поэтому приведет, например, такой конфликт спора между учениками Гелири и Шамая, ведь и те, и другие остались евреями. А спор не во имя истины не останется, как было в истории с Корохом и общиной его, ведь ничего от них не осталось». Таким образом, вот Раби Афанти, он устанавливает связь между мотивами спора и судьбой спорщиков. То есть Шама и Гилель остались евреями, мы о них знаем, а Корах и его община от них ничего не осталось, потому что это был спор не во имя небес. Так или иначе, на эти слова, как, бы, как и споры, сопровождают евреев из поколения в поколение. Мы знаем, что различия между евреями не только являются негативным фактором, но и естественным, потому что Всевышний, создал людей одинаковыми, вернее, Всевышний не создал людей одинаковыми, а у евреев это проявляется ярче, чем у всех других. Еврейский путь состоит не в том, чтобы весь народ, как один человек, шагал в ногу к светлым далям, как это было когда-то, и не в том, чтобы брат не слышал брата и опровергал каждое его слово. Еврейский подход учит спорить – но он учит спорить, не теряя голову и сердце, спорить ради истины и мира, не оскорбляя оппонента и не отказываясь от своей правды. Конечно, кот Леопольд был, разумеется, милейшим созданием, и его слова «ребята, давайте жить дружно» звучат вполне по-еврейски, но нуждаются в существенном дополнении. «Давайте жить дружно, не изменяя себе и не пытаясь подстроиться под другого». Давайте спорить, не переходя на личности и стремясь только к одному, к истине, без вражды. Пожалуй, никто из людей в здравом уме и твердой памяти не любит ссор и конфликтов, предпочитаемую мирную жизнь. Мы понимаем, что ссоры это плохо. Они разрушают отношения, разрушают нам самим. Но продолжаем ругаться. Почему? Можем ли мы остановиться в споре, не переходя на ссору, не начать конфликт? Что делать, если все-таки это произошло? Вот на эти и другие вопросы мы будем с вами вместе искать ответы в нашем проекте. Спасибо. Какие есть вопросы или кто-то хочет сказать что-нибудь? Если есть вопросы, можете писать или поднимать руку. Все ясно и доступно. Но ну, я думаю, что да, в принципе не очень сложно. Мы с вами будем разбирать на наших вебинарах и дальше на семинарах разные темы из еврейских текстов, потому что Тора это вообще учебник конфликтологии, где споры и различные ссоры и конфликты. Задали вопрос долго, мудрецы могли спорить по одному вопросу очень долго. То есть Шамай и Гилель, как и все остальные, по одному вопросу могли спорить, не говорю, там час, да, часами, день. И... Шима и Гилель спорили годами да, по одному тому же вопросу. Но тем не менее, и, знаете, школа Шима и школа Гелиля, они никогда не переходили на личности. Они спорили между собой, но при этом ходили друг к другу в гости, и прекрасно у них были отношения личные. У каждого своя была истина, но в споре они спорили годами. Спасибо. Больше вопросов нет? Да, вопрос, буду ли скидывать текстовую информацию, обязательно. Я всю текстовую информацию, которая вот сегодня прозвучала, я скину вам на электронную почту. И, кроме того, я буду дополнительную информацию еще посылать, для того, чтобы вы могли обсуждать что-то, делать, каким-то образом читать и, может быть, даже где-то проводить у себя, может быть, в общине или с кем то знакомыми. То есть я буду вам делать такие методические небольшие разработки для того, чтобы вы могли не просто сами использовать, а это еще и проводить. Да, к сожалению, наше общество не умеет спорить, выясняют отношения, поэтому мы сейчас так живем в таком мире. Но от нас только с вами зависит, что... Как сделать мир лучше. А, скоро с московск... девочки, с московским временем действительно скоро будут разницы, поэтому мы с вами договоримся, когда проводить следующий вебинар. Мы ни в коем случае не будем делать так, чтобы кто-то остался в стране от проведения нашего вебинара, от участия вебинара. поэтому будем подстраиваться по времени. Несмотря что время, у нас разница, да, мы все равно вместе. И поэтому я поздравляю вас с началом нашего проекта. Вебинары мы планируем проводить один раз в месяц. То есть следующий вебинар у нас будет где-то в конце ноября. Какая будет тема, вам предварительно, потом мы объявим эту тему. Но лучше всего, чтобы это было сюрпризом небольшим. И я прошу вас на следующем вебинаре не стесняться и высказываться, поднимать руку, говорить. Это прекрасно, когда вы можете на камеру что-то сказать, и вас все увидят. Высказывайте любые мнения. Давайте подтвердим вот это мнение. Два еврея, три мнения. Вы да? высказываете два еврея, три мнения. А может быть два еврея и пять мнений. А нас сегодня вообще... Сколько нас сегодня человек? У нас сегодня 30 человек, представляете? Вот, можете считать 30 евреев, и сколько, 60 мнений, или еще сколько-то. Смотрите, ответного видео я вот сказала в самом начале, что вы можете поднять руку, там есть вот рука-ладошка такая, да, вверху. и она позеленеет, и тогда ведущий включит вам видео. И вы сразу появитесь там. Спасибо всем. Всего доброго, хорошей вам недели и замечательного шабата.